Пошли, я включаю Вот, врезанник саночек собран, установлен. И вот зашел прогресс да. Что на нем первое накроется? Люди, которые раньше это делали вручную Нет, все накроется? Не Люди, которые раньше делали вручную у нас стоит по программке 2 дюбеля, 2 самореза, один хомотик и два винта под хомотик Все это на дисплее программируется вот Заданное количество 100 штук сделано 31 Все считает, что красиво А странно, он так и будет вибрировать, а? вот да? Он ждет пока наполнится